А всех предупреждали строго настрели. Ну Не надо ездить на машину. Езжайте на общественном травме. С наступающим Новым годом, дорогие друзья. Ну, сейчас замечательные такие дни стоят. Обычно приходишь. Привет уходишь, счастлива, счастливо сейчас с наступающим, и хоть не приходишь, уходишь сейчас до сих пор не могу, а уверен, что осталось уже да, много. То есть равно это очень приятно. Вчера мы с соседними встретились в Они сказали, мы да, им продали. Есть повод для разговора. Всегда. «Мула», «Декабря», «Мы с друзьями», «Каждый год», «Поем». <свят> вот, Сергей Николаевич, он рассказывает байки, мы поем, зрители поют. И вот это мероприятие нашей мужа в этом году исполняется 10 лет. О, у нас. Сейчас я хочу вас приветствовать. Очень приятно, что сегодня полный зал. Жаль, что не все добрались, но люди будут потихоньку заходить, добираться, вы на них не ругаетесь. Ну, опоздали, опоздали, что ж поделаешь? Порадуемся а нашим новым гостям. Да. Будем приглашать, работать рядом. А, ну и начнем мы, конечно, нашу программу ну, с традиционного, новогоднего гимна, который написал наш традиционный гимнописец. Музыка Никитина и С вами вместе петь тихие и не очень новогодние песни. Александр Гродницкий. А пускай Сергея Никитина. эти теплые дожди по крышам шелестят. We Город не забот, мы при дороге, в твоих дорогах встречали в Новый год, Круг туманные поля, Шумят вокруг, друзья, Моя хищьянная земля с тобою и Снег, снег, снег, снег, что тебе милая синица По берегам заверзающих рек? Снег, снег, снег, В Петроградской твоей стороной Бьется веселый снежок, вспыхнет весница Цвисткой озорной, я пушки в дыр. Снег, снег, снег, снег, Пусть и нынче приснится, Заритый солнце задний зарепет. Из у него всегда четко написанная программа шаг влево шаг вправо да невозможно вот и вдруг я уже не помню где он зал такой попался очень хорошо принимали так и вот он расслабился и решил немножко а, куда-то свернуть для меня тоже это было налог а он такой любитель подвижных песен и говорит а давай давай сейчас и начинаем. Я их не узнал, я сразу. А, да, вот Но эту песню я разбирал всегда. С первых тактов. Вашебный горшочек валит, а добрый хозяин услуга лет, Кажется, вымерло все вокруг, Девочка к мальчику опостала, И в пустого зала Сердцем не пен завладело курил в мельчицу баюшку. Не переживайте, что концерт начался с опозданием, закончится он вовремя. Попросите, я вас заправился отпущу. Романс. Теплый романс под лаской плюшевого плета. И вызывал сон, что это было, победа? Кто побежден, Кто побежден. там пару романсов в этой программе, вот, и, вот это был конец да, 80-х, и попала какая-то американская группа, они играли рок такие все лохматые, в заклепках такие, э, прямо тоже, высоченные тоже, они маленькие, но они еще, по-моему, а может быть просто лохматые, поэтому так пугали в то время. Вот. И э, всякий раз их выступление совпадало, вот, то есть мы были почти перед ними, они выходили к цели, и вот так вот слушали, смотрели чего-то там, а мы там отворили калитку, затворили калитку. А я вот в то время молодой был. Из западопоклонник такой, думаю, ну вот так вот. А потом как-то мы разговаривали с ними, и это да что вот вы поете, что это за музыка? Ну, это для них абсолютно непонятно. А я говорю, ну вот это вот русский романс, городской романс, как правило, там страдали какие-то про любовь. А он говорит, ну, нет, романс не знаю, это Russian Jazz. Потому что для них вот эта вот а, музыка, которая лишена а, железного ритма, которая непредсказуема с точки зрения там, громкости, там, вот этой вот изменчивости. А ведь для нас на концерке все естественно. Здесь громкость, здесь тихо, здесь медленно, здесь быстро. И это вообще не надо объяснять никому. Вот поэтому русский романс, по-моему, действительно уникален. Это «Рашин джаз». Да, главное, что мы все его можем петь хором. И давай я даже отложу то, что собиралось. А сейчас мы с вами еще один романс, из, из жестокого романса споем хором. Да? Для нас хором спеть романс да. не вопрос. Ничего не стоит. И вот мы сейчас без ритма, без... без без темпа. Без всех организаций. Мы надеемся, что мы все А вот видите, какой слаженный будет ход, девчонки. И срежет и денемся. Ах, напоследок я скажу. I love you. В другом блистал. и крышу я так лисья, а я прослыл придворным фаворитом. Никто не знатен, даже не богат. Я с королевой счастья знаменоречил и, и был король бессовестно с И нож, да чем расправиться со мной? See the вечеру добыл был рыбных заказов, который сменял над два билета на, на секретики старых, ж мы кончим брать на самом деле. Дистанция с названием миры, но, сказал, другой. Программы время, год на Говорит он лучшим чувством, Открой, говорит, весь главный наш секрет. Пожалуйста, говорю, Советское искусство в наш век сильнее. Сперты разберутся, что почем. Неправда, что была, по льбам все дела, По была было лишь бы строна извела. Мечтатель вон был, и домечтался до беды, А может, начинался ерунды. Другой бы не моргал, а этот маргинал Три дня катался в центре супермаркет, Выбирал, а выброшит, провел дрожащий планью в губе. Долго сам себе. Чтоб вышла без улик. В подвагу он проник, Охрану засчитал, Сигнализацию постиг. Он даже круж прикинул, Тоже фокусник смешно, И понял, что не выйдет не дано. Ты на виду наш макир, В пассиву взятки вир, Квар там развернулся, Но узнал его косик. За партой с ним сидел, Когда на вклассе он же пришлось потолковать я прожитом, не дам стервина, да, судите, господа, ему кассиров тою кассу в сумку я идя, а он челом на волшеб покивал, до мол, и медленно в чертаново убрел. Уронил, что скрылся он с деньгами за кордон, он и заказал себе билет на Лиссабон, и первого апреля выжил из с утра, а Благорежно до людей не загружить, Мечтать предпочитают не, а не жизнь. А а в мороженнике с отверстием в песке И русско-португальским разговорником в руке Безумная улыбка на жизни на пустах Внуша на сожаление, но не страх. Поскольку А много лица и мало волос, это же за большие разницы. Но правда, пудр на вас много пойдет. Мы будут больше на шампунь сэкономить и победно. В общем, это грузы. Я вообще не это хотела сказать. Это вы сами решение. Я это хотела сказать про то, что вы, скорее всего, гуляли. И все. Нет, но что. Когда впервые к Николаевичу в руки попало этот инструмент, конечно, сыграл вот это руководит. А дело было в Израиле, и нам сказали, вот вам русским, что руки не дай, а у вас все балалайки получается. Выбрали. Ну, или коллажников, тут в зависимости от состояния. И вот, значит, конечно, как была лаечку. Мы гулели ну, используем довольно часто. И в данный момент тоже сейчас мы с вами с собой с какими песню Черсанч которая даже была когда-то обозвана русской народной, прямо по телевидению. Кто из знаменитых артистов сказал, а сейчас я спою русскую народную песню губы Акаянды. После чего ее Черсанч Ким, поднимая трубку телефона, долгое время говорил, русский народ слушает. Кого-то и сна встречая рассвет, И все не одного со мной нет кого-то, а где найти кого-то? Могу не сильно обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти. Пожелание, если нет на второй деревне, то мы домой пойдем. И надо это писать вежливо, Вежливой форма. В трех экземплярах. И в регистратуру, да, вы отмечаете. Нет, вы можете и вслух, но просто это бесполезно, потому что мы забудем. Поэтому лучше нам это, в письменной форме, и, если есть пожелание, то мы обязательно выполним. Сейчас мы заканчиваем а, первое отделение песни с всеми, включенной в любимый кинофильм, с эмином «Посмотреться». Огон и уходят, но снова и снова нам вспомнили, <сёк> <сёк> <сёк> Ведь совсем нужна встреча с людьми от Отпета...